Начинает заниматься йогой, он обращает внимание на некую медитацию, которую очень часто йоги используют а, в ходе обретения состояния развития ясновидения. Это медитация в межбровье, медитация, при которой лоб человека, при которой глаза закрываются наполовину веками, и при этом человек смотрит вот в это темное веко. Я рекомендую использовать данную медитацию для того, чтобы найти свое спокойствие. Именно там находится некая точка, которая может позволить человеку прийти в состояние абсолютного спокойствия каким образом можно научить себя находить это спокойствие сегодня объясню вам итак первое необходимо сесть прикрыть глаза наполовину так чтобы они наполовину веки вернее прикрыть наполовину так чтобы наполовину веки были закрыты наполовину открыты расслабить свое лицо при этом смотреть больше в темное века они в нижнее светлое века при этом сидеть спокойно и смотреть в своем межбровье то есть прямо в